Добрый день! Предлагаю вашему вниманию рассмотреть принцип действия сообщающихся сосудов. Мы знаем, что несколько сосудов, соединенных вместе снизу, называются сообщающимися. В нашей анимации приведены два сосуда в виде стеклянных трубок, соединенных вместе снизу резиновым шлангом. Разместим зажим прищепку посередине шланга. Нальем в правый сосуд воду. Замечаем, что на зажим с правой стороны действует давление столба жидкости. Берем зажим. Обращаем внимание, что вода переливается до тех пор, пока давление на самую нижнюю точку, точку С, со стороны левого и правого столбов жидкости не станет одинаковым. Замечаем, что уровни однородной жидкости в сообщающихся сосудов установились на одной и той же высоте. Рассмотрим давление столбов жидкости на разных уровнях. Видим, что давление одной и той же жидкости на одном и том же уровне в различных сосудах одинаковое. Например, в точке А1 и А2, в точках В1 и В2. Так как высота столбов жидкости для этих точек находится на одном и том же уровне, одинаковые. В точках А1 и В1 давление различное, причем в точке В1 больше, так как столб жидкости выше, чем в точке А1. Отмечаем, что наибольшее давление оказывается на точку С. Наклоним правый сосуд. Видим, что часть жидкости переливается из левого сосуда в правый и жидкость устанавливается на одном и том же уровне. Следует отметить, что уровень жидкости немного смещается вниз. Давление на нижнюю точку уменьшается, так как уменьшается высота столба в жидкости в сосудах. Нальем в правый сосуд масла, обращаем внимание на увеличение давления на нижнюю точку. Видим, что уровни разнородных жидкостей не совпадают. Объясним наблюдаемое. Рассмотрим точки B1 и B2, находящиеся на одном и том же уровне. Причем точка B1 принадлежит только воде, а точка B2 находится на границе раздела двух сред, масла и воды. То есть она принадлежит и маслу, и воде. Так как ранее выяснили мы, что давление на одном и том же уровне в одной и той же жидкости одинаковое, то это означает, что давление в точке B1 и B2 одинаковое. В то же время давление в точке B1 создано столбом воды, а в точке B2 столбом масла. И они равны. Плотность масла меньше, чем плотность воды. Чтобы давления были одинаковыми, столб масла должен быть выше столба воды, во столько раз, во сколько раз отличается плотность жидкостей. Мощью данного анимированного эксперимента мы рассмотрели принцип действия сообщающихся сосудов. Спасибо за внимание.